Так наше путешествие продолжается. Мы едем на Изавир-Выча и остановимся здесь, в комплексе Чилингера. На экране вы видите наш маршрут. Но сначала покажу вам немного красивой дороги. Так, ну вот мы приехали каким-то разработкам. Мы такого еще не видели. Отсюда вот выезжают машины, скалы настоящий рабочий конец. Мы так близко еще и конец. Вот здесь Футочку еще наполнить. А вот болгарский флаг, видишь, где растелили на горе. Ну, как может быть, я сейчас попробую ну, приблизить или Ой, смотри, какой тут памятник Вот да. какой мостик, почему-то закрыт ну, А, он, наверное, пешеходный Да, он может, может Это он пешеходный да. да, вот тут речка да. да, мы идем вдоль речки Вот здесь тебя хорошо видно Ой, какие скалы Да, кричим закончился Вот он кричим Да, здесь вот такое красивое место. И так вдоль этого изовира мы так и поедем. А вот здесь вот видите, осыпаются скалы. Что ты видишь? Да, осыпаются скалы, это бывает. да, это не скалы, красота. Просто сейчас, конечно, немножко освещение, но посмотрим. Вот есть радио, нормально Еще работает все ретрансляторы, думаю, стоят Все хорошо Скалы в сетках на случай падения Не все, конечно Вон там как здорово, если смотреть Вот там О, какие красивые скалы Дорога очень красивая. Просто нам повезло сказочно с такой дорогой. А сейчас пока мы покинули кричим. И осталось нам ехать 17 километров всего лишь до нашей точки. До той точки, куда, где мы будем жить. Да. Но узкая дорога, видишь, вот здесь вот нападала с горы да, вот как здесь сделали, вот уже завалил. здесь сетки стоят а вот памятник какой-то даже не знаю кого ну вот так горные такие дороги они очень живописны в болгарии это конечно не единственная горная дорога но одна из довольно многих для тех, кто любит путешествовать в горах, я думаю, это было бы удовольствие. Мы, конечно, любим, но мы уже не так выносливы, чтобы... Как бы... Ну, мы посмотрим. И сейчас будем ходить по экопотекам, то есть по экотропинкам, и путешествовать, получать максимум удовольствия, от этой красоты Очень много вдоль дороги камней Сыпется со скалы явно Что очень большое осыпание идет Ну, в этом году очень мало дождей Я не знаю хорошо это или плохо Но камни сыпятся Видимо здесь со страшной силой Не успевают убирать Вот мы остановились на светофоре Здесь происходит ремонт дороги и дорога идет по одной полосе, и она закрыта в нашу сторону, по да. На да, упадет. Все, никто не едет, я думаю, сейчас нас включит. Вот сейчас у нас делают новую дорогу. Тут вот обрыв в ту сторону. Тут видишь, тут ее да. вообще полностью смыла вот в этом месте. Да. Так что теперь у нас эту дорогу мы будем делать будем... Так. так вот тут видите у нас какая техника все тут работает а уже один стоит человек на ожидании ну ничего сейчас она включит потому что мы там по моему мы еще кто-то были вот какие да, да точно на закачано ой здесь тоннель здесь тоннель я даже не видела этого тоннеля прежде а мы в тоннеле так уже все нет, но молите причинка, скорость О, как тут на. а вон там там просто этот самый река смотрите как красиво Смотрите, какая красота, вот это и заверучало, сколько много там воды, ну, вообще красота неописуемая, конечно. Из-за на выча. каскад до да спад выча. Национальная электрическая компания. Какое место! Размах впечатляет. Эта полотина просто вообще какая-то гигантская. О, ужас. А низко, глубоко. Ну, это электростанция. Держи меня за одну руку. Она уходит туда в глубину, посмотри. Но здесь, конечно, объект охраняется Не просто так Перед этой плотиной Да, плотина за... Все собирает грязь, конечно Которая есть из-за вили Но Красота, красота В Ложном берегу Изавира установлен мемориал партизанам погибшего отряда Антон Иванов или Иванов. Они погибли в феврале-марте 1944 года в этих местах. Отряд был расстрелян. Сюда хорошо видна плотина. Красота, куда ни глянь. Вот мы приехали к цели нашего путешествия. Это комплекс Ченингира. Вы прибыли к месту назначения? Ну все, теперь пошли искать свое место для ресепшн. Вот 13.44. У нас тут ресторан, он тут байкеры у нас. То есть вот такой у нас комплекс. Вот здесь вот находится кафе-ресторан. А сейчас мы просто покажем вам место, в котором мы будем находиться несколько дней. Вот это самое место. Пещеры, тут нарисованы скальное образование, крепости, святилище. Ну, в общем, тут есть И что делать. Ты, ты, ты, ты, да, вот. 28 градусов, тем не менее. Ужас. Ой, какие голуби, смотри, у нас тут есть голубя. А, а, а тут павлин, какие а, а вот Главное еще, павлин. так и павлинчики. И маленькие павлинчата. Павлинки. Павлины, говорим. Сейчас как так, все. Но ну, мы еще посмотрим их. У нас еще будет три дня на то, чтобы это все смотреть. Нет? Не, не закрыто. Добрый день. Добрый день. Наш номер в комплексе Чилингера. Заходим. Тут работает монтёр. Да. Заходим. И вот такой у нас номерок. Даже есть дополнительная кровать, которая нам, к счастью, не потребуется. То есть вот так все аутентично сделано подсвечнички а посмотрите какой вид вот за это я заплатила немерено денег чтобы у нас был вот такой вид из окна представляете как здорово прекрасно вот это мы будем созерцать и за это мы заплатили это у нас никто не отнимет лампочки там все это понятно они могут работать не работать но вид из окна у нас никто не возьмет. Вот наша кроваточка. Тут имеется из удобства даже еще холодильник. Телевизор, конечно, мягко говоря. Но зато здесь есть какой-то тюнер, обрати внимание. Спутниковый, я, там я думаю. Я думаю, что здесь вот там антенна-то не зря Да. Может быть, даже у нас ну, будут здесь... какие-то каналы. Может быть, ты даже теннис здесь увидишь. Ну, к сожалению. Так что вот примерно вот так выглядит наш номерочек. Тут есть одеяло дополнительное, А тут есть у нас санузел. Очень простой. Просто душик у нас прямо в пол. Ну, то есть тут показывать особо нечего. Хвастаться нечем. Ну, в общем, такой у нас болгарский семейный хотель. И мы здесь будем ночевать три ночи. На территории есть по комплекс, бассейн. Можно поехать на рыбалку, можно поехать экскурсию по Изавиру. Посмотрим. Пойдем посмотрим здесь. с видом на бассейн. Видишь, вот есть такой бассейн. Класс. Так вот мы. Тут осторожно можно плавно спускать Опасность. Опасность. Все, какие-то перепады. Теплые да да ладно а вид конечно отсюда как ты говоришь самый лучший да. вот он и заверчик прямо здесь а бар по-моему не работает что-то у них ничего не работает Выглядит изумительно, место классное. Да, вот по центр Тут есть даже для детей что-то. Тут есть еще какие-то вилочки. В ну, общем, вот такой комплекс. Да, бассейн уже грязный. А ч ⁇ они не чистят бассейн? Я думаю, что сюда все приезжают на выходные. Ну все, пожалуй, вот и все. Прямо Так Вот нам надо забрать на вечер вот этот столик Я уже сейчас хочу за этот столик Да, сейчас зайдем 24. А, это залы не обслуживают как? На самообслуживание написано А что, отсюда нельзя войти в ресторан? То есть вот этот, в серединке? Угу. Ну, можно тогда вон тут? Так, мы в Челенгире пошли Параклис. Пойдем в Параклис. Нет, я у тебя хотел спросить. Сейчас мы поднимемся наверх. Вот такой крест. Вот он крест. Который виден отовсюду Очень красивый вид Смотри, как здесь красивый вид Смотри, какой внутренний дворик что, что Параклиз а? Николая Чудотворца Вот, открывай! Вот такой Параклиз Николая Чудотворца для свечек Иконы так примерно выглядит все люстра обратите внимание как красивая люстра твелики появились мы там еще не снимали а там можно пройти Вот здесь вот 22b, 23b, 24b и 25b. Я, кстати, хотела какой-то бы снимать. И у них тут есть парковочные места, обрати внимание. Прямо у дома. Ты можешь там стоять на парковке, можешь здесь? А вот, проход. Татарю гербовый. Вот он. Вот у нас бассейн здесь, но у этих вот домиков, у них нету вида на по-моему.